Выдалось пару часов, решил поколупаться в отвале. Одно хорошо. Не жарко. Кривов нет. Все сухо. Походил, поискал. Пришлось зайти сюда. Я говорил не раз уже, что если видите в лесу там упавшее дерево, вот корень торчит. Посмотрите на нем, тем более если вдруг рядом что-то есть, ну, кто-то что-то находил, то тем более... Какая-то крошка летит. Но ничего интересного. Хоть бы какой-то кристаллик выпал. Нет, ребята, все не то. Все не то, ребята. Кварц, но ну, видите, не оформленный никакой. Что-то чуть желта есть. Но не цитрин же это. Такой встречается камень порода вернее. Вот есть прожилки. Тут махенькие кристаллики. Посыпались. Вымыть так может. Нет. Ничего хорошего. О! Ну вот этот уже интересно. Видите, вот тут вот минерализация видна. Хоть радость какая-то немножко. Раз нет, ни хрена. Ладно, возьмем это. Дома вымаем. Бывает, поддернум-то интересное находят кристаллы. Ну сюда не в нашем случае, похоже. Ну вот кварц, видите, какой. Вот он. Лучистый шестоватый идет, но нет кристаллов чистых. Вот тоже ну что это Ну да цитриновая порода вот здесь вот но она непрозрачная. Вот, достал пенку, прилег. Красота ведь. Надо покупать, покопаться. Ой, елки. Но ну, вот это похоже настоящий цитрин. Ясно, что часть кристалла. Вот видите. С росток вернее тоже. И здесь солнышка нет. Нет солнышко, а, а то бы показал цвет. Так, это что такое? Шестовато идет. Просто кусок. Кусок дерьма какого-то. Да, кусок кварца, и ничего более. Ладно, поковыряюсь, если что-то найду, то включу камеру. Ого, угу, кусочек. Нет.